Большая сумка шопер на все случаи жизни. Школа, институт, покупки. Это для тех, кто любит объемные сумки. Смотрите, как она прикольно выполнена. Без кармашки на клетках. Рабочая. Сзади молния. Один вход. Без перегородок. То есть, как и положено шокера, кармаш на молнии. Два кармашка на передней стенке, собственно говоря, и все. Такая красотка.